Всем хаюшки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Экселис Games, а мы с вами начинаем Пицца Tower. Самый шедевральный, нереальный, охрененно красивый, э, пиксельный, музыкальный платформер, который что? Набирает огромное количество положи... крайне положительных отзывов в Steam. Ну, естественно, я хочу узнать вообще, что в нем такого интересного. Поэтому, погнали. Мы Пепино, у нас Пицца Пипино. Пицца Пипино. И, короче, нам нужно... Добраться в пицца-тауэр И вернуть наши, нашу пиццу и наши ингредиенты Я так понял, то, что у нас украли Вход в башню Welcome Так, надо разобраться немножко в управлении Это так не работает А это что? А, это и есть ход в башню. А что это? Подожди-ка. Ты только позори на этого мужчину. Хорошо, первое. Нажми Z, чтобы прыгнуть. Хорошо. Так, и наклониться вниз. Но пока все просто. Э, ты можешь ломать каменные железные блоки под собой при помощи удара. Бейм! Э, начни удар телом выше, чтобы сломать железные блоки. Так, ну пока изи. Нажми их, чтобы сломать их. Так, кусочек пиццы мы уже один собрали. Нажми их, чтобы выполнить захва захват и сломать каменные блоки. Хорошо. Удерживай shift, чтобы бежать. Shift, а затем прыгни на стену, чтобы бежать по стене. Подожди, что нажать? Что нажать? А, прыгни, прыжок у нас назад. Понял. Хорошо. Так, ну это это easy. А, нажми их, затем удерживай. Нам нужно наверх сейчас. Ты можешь прыгнуть, нажав X, чтобы выполнить длинный прыжок. Стоп, подожди. Сюда. Ты можешь прыгнуть, нажав X, чтобы выполнить длинный прыжок. А вот. Ты можешь просто бежать по склону стены, чтобы начать бежать. Так, ну это обычный шип, чтобы начать бежать Все, есть Кто здесь? Когда бежишь, удерживая вниз а, Отпусти и продолжай удерживать чтобы... А, я понял Так, ну у меня уже два элементика есть Так, не туда, не туда, не туда Типина, ебаный сыр Удерживая вниз в воздухе, что во время бега, чтобы нырнуть. Ну, это изи. Это изи. Чтобы ломать железный блок, тебе нужно разогнаться во время бега. Ты должен удерживать стрелочку, чтобы бежать еще быстрее. Так, здесь нужно будет разогнаться. Давай, так, сюда. Получилось? Стоп. Надо забирать вот эту штучку Есть, пробили А что-нибудь сверху может лежать? Подожди Слишком рано прыгаю Нет, сверху ничего нет. Так, чтобы поворачивать Сохранение скорости, нажми противоположное направление Понял Но это изи стоп-стоп-стоп а, попробую повернуть прежде чем пойдешь вниз приземлившись ты сохранишь свою скорость Ну, это изи так во время бега зажимаем но ну, это хорошо ну, побежали так во время бега зажимаем наверх хорошо пока пока пока просто обалденно стой давай-ка мы разгонимся и посмотрим что сверху а сверху ничего нет а сверху ничего нету просто можно дальше двигаться но вот эти маленькие сексуальные симпатичные помидорки которые за мной бегают это просто кайф Ну вот это и эта музыка мы ну, я всех словил ты можешь схватать при помощи захвата на X. Так, мне нужно еще пицца. Зажмешь вверх. А, -а, -а, а Нажимаешь удар и подбрасываешь вверх. Чтобы получить лучший ранг, нужно собрать только во время бега. а, -а, -а. Бэм. It's pizza time. Да музыка. Так, все, мы спустились вниз. Я успел. Я успел же, я прошел. Вот башня. Да, я прошел, смотри, вон там следующее А что вот здесь было? А, это вход Пицца Ну понеслась! Соник, блядь, обезумевший Подожди, подожди, это что-то мы далеко пошли Наверное, нам сюда теперь? Или мы... А мы здесь были же? А, так мы же здесь были теперь еще раз покинуть уровень так ну я предлагаю покинуть уровень, потому что мы здесь были значит этот уровень следующий будет какие-то жопки летают или что это не бойся не бойся не бойся не сыкай я с тобой джон гаттер Ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту. о пизда руля мы седлам Закидывай его Так, у меня даже комбо получились Так, наверх нам не надо, наверх нам не надо Есть Стоп Бля, стой, я хочу забрать этот Есть Так, а здесь нужно будет сделать разгон Стоп. А, нет, не туда. Погнал, погнал, погнал. ну Нучок, внучок, поехал. Бэм. Бэм. Стоп, я что-то забыл с той стороны. Но это, это будет самое упоротое и веселое прохождение, которое вы видели, я чувствую. Понеслась. Так, плюс один. Стоп! плюс один бомбастер погнали погнали погнали так здесь нужно разогнаться Бэм! хорошо погнал погнал погнал стоп так ну тут по лестнице вниз есть я все съел Есть, я все съел. Я все съел, я все собрал. Стоп, можно наверх забрать, смотри. Нет, нельзя. Есть. Так, я ничего не потратил вроде. Забирай мелкого. Разгоняй, разгоняй свои булки, разгоняй свои булки, зайка. бим, бим, бим, бим, бим, бим. Далековато. А, нет, сюда я не могу попасть. Хорошо, двинемся дальше. Так, у меня пока что ранг Си. Так, этого мы, мы растраканили Да не туда ты пошел. Есть! Есть! Есть! Есть! Есть! Ага, не, уклон... не, не преклонился. Съел, съел, одного, второго, третьего съел. Стой, стой, стой, стой, стой! Я хочу пармезан забрать. Оба, хорошо, отлично. Эм Стоп, разгоняйся, разгоняйся, разгоняйся Бля, я не могу до него достать Да нет, ну что ты делаешь Все, все, все, все Ранг Б Так, здесь разгоняемся, разворачиваемся назад, разворачивайся Да, ебаный ты сыр Прыгай Хорошо. Ах ты шкура. Да нет, в смысле? На нахуй. пицца -тай. Да нет. Суки, сын. Вот так как тебе такой Илон Маск? Стой, больно. Больно. Это было. Ой. -ой, -ой. <смех> на банане подскальзался. <смех> Ой, ебаный шашлыкан просто дружище дружище вот этот ты гонщик бля вот это Соник просто нам на максималках блять ах ты падла на минус еще один разгоняй свои булочки разгоняй свои булочки разгоняй свои булочки там что, ластерикс и обеликс или что а это кто это ключник Минус еще один. Забирай мелкого. Топ, Ничего не все. Это Астерикс. Смотри, еще что-то есть. О, глаз. Ты нашел один секрет из трех. О, блядь. Да не туда! ну ты же отлично бежал. Почему он бежит влево? Нет! Ты, ты, ты Пипина, ты ебаный сыр, блядь, брынза! <соединяющие> <соединяющие> Хорошо! <соединяющие> Что с лицом, Пипина? Да не туда, я хочу попробовать добраться. Нет, он же был хоть дожик. Да куда? Зачем ты прыгаешь? Ёбаный ты сыр. Есть, все, я все собрал. Ой, вот это у меня сейчас отряд, друзьяшек. Так, стоп почему мы не разгоняемся больше куда нам идти нам наверх так нам сюда есть все мы идем дальше разгоняй булки есть назад назад назад пошел Я времечко забыл до да души его души души пошел пошел пошел пошел пошел что он делает колокольчик колокольчик пипино вот тут надо было прыгать хорошо смывайся смывайся смывайся блять сколько успел Ох ты сука! ах вы суки блять кого вы там обижаете блять вот это пошла жара так и вверх хорошо открывай дверь Зайди назад Я какой-то матло нашел Достижение получено Ой, а мне кажется, я хер с хер успею Да, блядь, разгоняйся ты Пиздец Да, он не в ту сторону бежит просто Это что за место? Да падай! Опа, достижение получено. Не сюда. 25 секунд. Ударил Пипина 10 раз 15 секунд Блядь, я все время забываю На какую клавишу прыгать Опа, успел Фу, блядь А, найс Бля, можно было С получить, на самом деле, а не А. Урон 11, лучше комбо 8. А, смотри. Там, когда мы проходим зал, мы получаем... Мы получаем количество очков, и они вон написаны. Все, значит, мы идем дальше. Это что, блядь, кто побежал? А здесь мы не были. Давай, Пипина. Пицца, стейп. Ах ты, курва. Есть, забирай. Ускоряйся. Найм! пошел короче здесь нужно просто вот и как смотришь в уровень так надо разогнаться есть наверх смотри наверх теперь блять наверх теперь сюда а теперь вниз хорошо Забирай его Бэм! есть. Да елки палки ты прыгать будешь? Блять, больно давай ждем, а что ты блять испугался, нахуй? Один комбо. Попал? Попал Три комба. ЗЗ двойной прыжок Рыбок вниз О, понеслась жара Бэм Так, все, надо разогнаться теперь нормально Пошел Пошел пирожочек Сюда Сюда Наверх могу или не могу? Нет, пока не могу СОНИК мне такое ощущение, как он сейчас споет СОНИК ИКС Так, грибочки надо забирать все Сука Куда его Сюда его! Блять Меч Опа, я обошел Так, ну тут надо разогнаться Подожди, давай разгонимся есть. Так, теперь назад. Спускайся вниз. Так, здесь нужно разогнаться. Есть. Пошла жара, жаришка. Здесь ничего нету. О, перебрал. Что за хуйня? Меч. Пошли. Пошла жара. Блять, там везде-то злая пицца нарисована непонятная. Куда ты ушел от них? Нет. А -а -а -а -а! Хорошо, блять. Куда я уехал, я не понимаю Супер насмешка Супер насмешка не работает И смотри, я здесь не могу так прой пройтись Отсюда нужно будет как-то добраться по-другому Стой Я могу наверх запрыгнуть Двойной прыжок Все, понеслась вниз опять он сам едет можно даже его не трогать смотри смотри смотри он сам просто летит мне нужно просто сбросить броню ключик Ты счастлив дядя понеслась на под свиданиями под, под спидами. плюс малыш плюс малыш кого забрали на нас пицца с ананасами пицца с ананасами это пиздец. так здесь нужно будет Меч бери. Да, блять ты меч возьмешь, нет? Бэйм! Шазам! Вот как это выглядит примерно. Ну, пошли разгоняться. Дожди. И что, блядь? И как это назвать? Хорош! Вот так это называется. Супер-мега-хорош. Бэм хорош так стоп я не знаю куда идти бэм, сюда блять пастушонок подожди он он разгоняется и сам же врезается в стену медали кто такое блять бэм, бэм, бэм. сыр сыр брынзу забрал Так, давай еще раз сюда. Наверх. Бэм. О, еще один со мной. Еще один со мной кекс. Стоп. Разгон сделать. Брынзу забрал. Брынзу забрал. Там вон еще один срок. Заходи, Шазам, а вот тут уже нужно Блядь, поторопиться. Стой, что ты делаешь? Блядь. Да нет, ну елки палки. Я не достал, сука. Есть. Yes. Погнали быстрее отсюда на выход. Па -па -пам. Па -па -пам. Па -па -пам. Да, сука. Вот, видишь, он даже прыгать не хочет. Есть. Уходим, уходим. Пошел. Пошла жаришка. По лестнице наверх. Хорошо. Успел. Куда? И сюда разгон разгон взял разгон взял родной вниз Блять, что ты делаешь сенсей есть сбил сбил сбил сбил сбрил да вниз просто хорошо пока хорошо да куда ты зачем ты прыгаешь хороша музыка бэм бэм бэм бэм так куда же идти куда ты пошел сын брынзы блять вон выход успел Хорошо. Ранг А получен О, ты мой сладкий пипино Распипино Лучшая комба 13 урон для... Ну, кстати, сейчас лучше, чем в прошлый раз получилось А чем он такой обиженный? Это что? Достижение 1,72 О, Блэд Я мигом Джон снесен. Набери комбонес делайте больше, вы еще прикалываетесь? Уничтожьте все мертвые Джон Блоки. О, я хоть что-то сделал. Получен ранг С. Понятненько. Тихо. Бля, вот какого хера ты надо мной там угораешь? Давай следующую. Так, у нас пока есть сотка баксов ancient cheese, древний сыр, тихо, я должен забраться на сыр, это моя брынза, а вот здесь можно ускориться, так, смотри, а, я на прошлом уровне, знаешь, что не сделал, я не забрал, не забрал вот этого чувака, я точнее, чувака забрал, и все, так, есть. Стоп. Стоп, залазь наверх. Хорош. О, ты нашел один секрет из трех. И сразу же упал с него, блядь. Спасибо, нахуй. О, -о, -о дедуля. Дедуля папа папа Мне нравятся вот эти мемаски, которые с ним делают. Стоп! Есть! Все, я все собрал. Есть! Пошла жара, жаришка. Бэм! Ну-ка, иди -ка отдыхай, сырный. Так его, правильно, так его Ой, не туда, не туда, не туда, не туда Не туда Хорошо, минус 2 Смотри, кого нашел Смотри, кого нашел Можно назад вернуться А, пока не можно Не, можно вот здесь назад вернуться Падай вниз. Возвращаемся назад теперь. Где там у нас была комнатка? Вот она. Давай, открывай. У него же ключ есть. Или это только потом можно будет в конце игры? Бля, я думал, сейчас можно. Так, ну у меня вот этот такой а полуиграющий рок мне очень даже нравится. Так, это есть. Так, стоп, нам наверх. Да лки, ты, сыр, ты, блядь, брынза. Да на. Пипина, елки палки Все, погнали. Здорово, блядь, орел. Есть. Грибочки тоже мои. Я же разогнался. Блять, и как мне так прыгнуть? Подожди. О, я успел. Так, ключ есть. Так, так, подожди, теперь я могу пойти туда. Правильно? Или не сейчас? А, так я могу сейчас пойти. Смотри, я просто сверху спустился. Так это что, какой-то бонус левел? А, это дальше проход. Подожди-ка. Я хочу попробовать этот блок сломать. Ладно. Damn. Так, комбо одну есть. Наверх. Как вам такое, мерзкие ублюдки? Двигаемся дальше. Да елки ты сошлыки, блять! Он даже приседать не хочет. О. Все, пошли. Так, у меня есть сыр брынза. Какой-то дружочек-пирожочек. Есть. Подожди, нам ну, надо наверх. Блять, и как мне вот запрыгнуть, когда он просто бьется башкой? Раскудахтал, дружочка. Бери. Бери, взрывай, сыр. Он так странно бегает. Это просто забей. Да прыгнет ты уже. Убей. Так, у меня уже пять комбо. А это мне зачем? Это мне не надо, это нам не надо О, бля А, хорошо, я взорвал А, нет, надо, стой, смотри Смотри, смотри, смотри, там Этот, э, Мышь стоит Развал Зачем он постоянно прыгает? Ты можешь не прыгать? Я ж не прошу тебя прыгать А это кто, блядь, такой? Не бойся, блять, я сам боюсь. А ничего бы не было, если бы мою пиццу не забрали. Мышь, блять. Бля, не попал. Не попал в мышь, не попал в мышь, не попал в мышь гранатой. Да елки-палки ты, бля. Нет. Тихо. Я по стене. Наконец-то, бля. Так, второй секрет. А-а-а, а, Сия, я. А -а -а -а. Музыка, да, такая отождествляющая? Бля, по жопе дала. Так, миче, надо успеть еще с этой бомбой, блять, допрыгнуть или что? ты видел сколько там всего было давай вниз так мы его оттуда выдверили подожди мне опять нужна бомба бля я с этими бомбами уже набегался если честно стоп Разгон Есть Ананасос Надо нормальный разгон взять Подожди Есть Ананас мой Бэм Поплыли Сыр забрать Брынзу забрать! Подожди, куда ты побежал, дурик? Брынзу забрать? Брынзу забрал. Брынзу забрал, все хорошо. Нет, мне туда не надо. Так, я почти все собрал. Бля. Опа! Бля, клю... Есть ключ! О, банка с солень. с Саракисовым маслом! Сразу ранг А. Ты моя зая. Так я могу С получить, в принципе. Если хорошо, постараюсь. Что ты делаешь, пипина? пока у меня только А. Стоп, я его убил. Давай вниз. Вниз, давай. Есть. Тихо. Папа-па-па. -папа. Спокойно, спокойно, спокойно, внучок. Ах ты уебище. Ты кого, блядь, не трогай, мать, я сказал. Так, а вот и босс подъехал. Разгоняемся. Стоп, давай не торопись. Спокойно. А! Ту-ду-ду-ду-ду-ту-ту. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Бля, ну я.. Я не могу прыгнуть в этом маленьком проходе. Я не могу попасть, видишь? Сука, пино пожалуйста. Я не могу попасть просто. А я знаю, что надо сделать. Я еблан. Блять, мышь, мышь, блять! Да нет, ну пипино, елки ты-палки, ебаный ты сыр, Пипино, Пипино. Допрыгни уже. Да блять, я сейчас, Что он делает? Что он делает? Блять, у меня сейчас инсульт жопы случится. Так, ладно, хотя бы так. Тихо. Давай вниз. Да прыгай пожалуйста уже вниз давай бля меня так напрягает что он прыгает тогда когда не надо блять я не успел Ой, ладно Иди к мистеру Стик арендуй битву с боссом. Ладно, мы это еще сделаем. Я, видимо, не в ту сторону пошел. Мои дорогие, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям мы здесь с впечатлениями в комментариях. Игрушка неплохая, игрушка интересная, она постоянно держит в таком экшен-напряжении. Я максимально доволен тем, что приобрел ее. Она очень классная. музыка, атмосфера. Ты, ты постоянно что-то нажимаешь, бегаешь, чисто. Нужно привыкнуть немножко к управлению, потому что я постоянно.